развиваем дальше наше погружение ныряние с маленькими детками это рекомендации для деток до и в районе года почему? потому что в этом возрасте они еще пластичны и податливы для тесного контакта с родителем. Когда мы научились уже задерживать дыхание, контролировать эти процессы, родители приобрел уверенность в этих движениях, вы ныряете в занятия достаточное количество раз. Я рекомендую нырять много, что значит много? Это называется все время. И дополнительное упражнение, как-то движение ручками, ножками, включение вот такого рода гимнастических заданий, как отдых между погружениями. Я рекомендую следовать этому совету. Но каждый родитель знает лучше, чем любой тренер, поэтому вы ориентируетесь на свой контакт с ребенком, на ребенка возможности и берите из рекомендаций то, что считаете ценным, а не слепо следуйте этому. Это очень важно. Главное – отключение родителя, ощущение родителя и контакт с, со своим ребенком. Как только мы перешли к уже осознанным ныряниям, полюбили их, как же развиваться дальше? Очень многие мамы, которые приходят в бассейн где-то в 7-месячном возрасте, и имеют опыт погружения, и гордятся этим, и хвастаются этим. На вопрос, сколько же, сколько же погружений за один сеанс, за одно занятие вы делаете, гордо отвечают 5. Или там, ну много, ну 10. Это неплохо, но можно, почему бы и не больше. То есть рекомендации ограничивать это количество погружений я считаю тоже некомпетентными. Почему? Потому что это здоровье ребенка, в первую очередь. Есть прямая зависимость от времени задержки дыхания и показателем кислотно-щелочной среды. С Щелочная среда организма является корнем иммунитета. С одной стороны, задержка дыхания отражает на сегодняшний день состояние. С другой стороны, развивая задержки дыхания, мы сдвигаем кислотно-щелочный показатель ну, в щелочную сторону. Каким же образом мы действуем дальше? К тому времени, когда родитель уже смело погружает малыша в воду, это не, не представляет э, трудностей, мы включаем ощущение контроль над состоянием ребенка э, во время ныряния. Три момента внимания родителя во время погружения. Как мы делаем вдох перед погружением, это очень важно. Секунда перед погружением, самое важное во всем процессе. Затем наше внимание, как, мы, как малыш задерживает дыхание во время задержки дыхания. И как малыш делает первый вдох после задержки дыхания. Вот эти три точки нашего внимания. Он сделал вдох перед погружением следим, как он задерживает дыхание под водой. Малыш всегда покажет, когда ему хочется сделать вдох. Напряжение, гримасами, пузырьками. Чтобы захотеть сделать вдох, нужно сначала сделать выдох. А выдох под водой виден. И очень информативен первый вдох после задержки дыхания. Если малыш делает вдох расслабленно, без напряжения, это говорит о том, что у него есть резерв воздуха. И можно усложнять, усложняться, сделать более долгим следующее погружение. Если малыш делает вдох напряженно, быстро, значит, это на сегодняшний день его предел и дольше погружать не надо. Просчитывание, вот мы я спрашиваю, как вы ныряете, сколько вы ныряете. Говорит, я считаю. Я считаю, вот на 10 секунд мы задерживаем дыхание. Это неплохо, но опять же у нас внимание направлено не туда. Во-первых, состояние организма бывает разное. Бывает, что и 15 раз будет легко продержать ребенку задержку дыхания, а бывает, что 5 и уже тяжело. Поэтому мы всегда ориентируемся на ребенка. Следим за ребенком, как он задерживает дыхание. Каждый раз отдельно. Внимание на сегодняшнее занятие. Значит, исходя из этих трех точек, как нырнул, сделали вдох, как задерживать дыхание и как сделал первый вдох после задержки дыхания, мы усложняем. Каким образом? Первое. Общее количество погружений увеличиваем. Второе. Длительность погружений увеличиваем. Третье. Отпускаем руки погружений, переходим в активные действия, в активную фазу развития движения малыша в воде. И четвертое – это серия ныряний. Серия ныряний – это контрольное время задержки дыхания и контрольное время отдыха. Это очень интересное упражнение, также оно очень информативно. Количество погружений, которые малыш может сделать, показывает об его объеме легких. Первые серии ныряний мы делаем Буквально 2-3 э, погружения подряд. Э, что это значит? Делаем, выбираем среднее э, недолгое погружение, среднее по возможностям малыша. Э, ныряем, выныриваем и секунд 5 паузы. 5 секунд это много. Это буквально просчитываем. Раз, два, три, четыре, пять. И делаем следующий подход. И так делаем хотя бы 3 э, ныряния за раз. Малыш почувствует разницу, и вы видите это на малыше. То есть малыш должен понимать, что мы ныряем, делаем вдох и опять ныряем. Это такое новое для него задание. Первая пару занятий, малыш адаптируется к этому новому для него нырянию. И затем мы уже можем, скажем, проводить такой тест. Количество погружений, которые малыш может выдержать, тоже очень показательно. Если первое погружение... Вот 3 может быть, может быть 5 погружений. И малыш показывает ему уже сложно, тяжело. Вот эти знаки, когда он выныривает, и ему не хватает дыхания, сбивается дыхание. Говорит о том, что вот это для него на сегодня достаточно. Когда, малыш, когда мы развиваем объем легких, видно, что он делает с течением времени. И 5, и 7, и 10, и 15. И это для него комфортно и не тягость. Затем мы можем комбинировать, а, да, вот эти вопросы, а как же глазки, а как же ушки, а как же носик или ротик, с чего мы начинаем погружение. Внимание! Главное – дыхательные пути. Мы должны одним а, движением погрузить дыхательные пути и глазки, потому что а, малыш, а, если видит воздух и контролировать а, тут я вижу, там я задерживаю, ему сложно. Поэтому мы погружаем одним движением личика малыша полностью. сантиметры там лобик или там вот полностью с головкой. Это тоже все, по большому счету, ерунда. Потому что мы не погружаем на атмосферу вниз, чтобы было какое-то сверхдавление на ребенка. Те сантиметры мы не меряем. Мы просто погружаем полностью малыша с головкой. И мало того, погружаем. Мы, как правило, начинающие родители нервничают. Это основная такая причина когда ныряние сложно получается, резко погружают, быстро поднимают. Малыш даже почувствовать не может этого ныряния, это как-то очень резкое умывание. То есть мы погрузили плавно, протянули немножко это до секунды и поднимаем. Секунда для задержки дыхания – это ничто, но малыш почувствует, почувствует эту воду, войдет в эту среду, и это… Нет, нет такого резкого перепада э, давления на тело. Погрузили, протянули, мягко подняли. Когда мы делаем все ныряния, родителю должно быть удобно. Мы не должны э, прижимать его как-то так спереди, там сзади. Мы должны держать ребенка за корпус. Э, почему? Потому что э, мы погружаем, скажем так, корпус, погружаем воду. Движение головка и малыша должно быть своя свобода в этих движениях, поэтому мы контролируем тело, э, махи делаем за счет э, манипуляций с корпусом ребенка. Погрузили, подняли. Движение все, которое за головочку, еще вот это движение, вот это вот затылочное, это, э, я и рекомендую вообще забыть про вот эти вот движения с ребенком, это очень тоже дискомфортно, это резкое такое, агрессивное такое, то есть мы держим за корпус, подняли мягко, опустили. Контроль над дыханием очень сильно и действенно влияет на нервную систему, гармонизируя, развивая и усиливая ее. Дышки дыхания не просто меняют кислотно-щелочную среду, а еще влияют на частоту вибраций, которыми характерна энергия. В Наш бассейн имеет длину 12 метров. Какие рекорды здесь ставили малыши? Просто как ориентир возможностей. У нас передаю привет папе Андрею, его сыночку, сыночку его Эрику. Они придя в двухмесячном возрасте. В общем-то, практически сразу делали какие-то удивительные ныряния. В три месяца папа проныривал с ним весь бассейн за одну задержку 12 метров. И малыш выныривал абсолютно спокойный, не было никакого напряжения. Это один был удивительный фактор. Второй фактор, наверное, через месяц где-то. Я бы этого заметила. Что они продаются один бассейн, он садит его на бортик, они делают там 10-15 секунд отдыха и ныряют обратно также. В 6 месяцев, может, я ошибаюсь, где-то так. Эрик проныривал два бассейна на одном вдохе, то есть фактически это 25 метров, то есть он прошел, ну так, средненько, но это, это уровень высокий. Детки в 6, 7, 8, 9 месяцев, э, много, многие детки пронаривали один бассейн, тоже с, с достаточно легко. Вот эти ориентиры, вы можете использовать. То есть это несложно продержать задержку дыхания 10, 15, 20 секунд. Главное постепенно увеличивать, развивать эти моменты. Ради хвостоства, еще раз вернусь, а это накладывает отпечаток на. Здоровье и иммунитет, ребенка очевидный. А иммунитет это то, что сейчас очень беспокоит всех жителей планеты. Напоминаю, сейчас у нас осень 2020 года. Поэтому всем здоровья, приходите, развивайтесь.